Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат ВАТОР-5, добавление товаров в базу товаров. Для добавления товаров в базу товаров на кассовом аппарате ВАТОР-5 необходимо войти в товары, список товаров, нажать «Добавить товар», выбрать товар или услуга. Если подключен сканер штрих-кодов, считать штрих-код. В данном случае мы нажимаем пропустить. Вводим наименование товара. Вводим необходимую стоимость, по которой он будет продан или по свободной цене. Нажимаем сохранить. Товар был добавлен.